Поддерживать счастливые и здоровые отношения – это не то, что паре надо прогуляться в парк, например, каждый день или получать, например, совместные эмоции, хотя это тоже надо. Я хочу просто напомнить вам некоторые фразы, которые вы должны говорить своему партнеру на ежедневной основе, чтобы надолго сохранить отношения с партнером. Просмотрите это видео и прямо сейчас, скажите это партнеру. Не забудьте говорить хотя бы одну фразу из шести каждый день. Первая фраза Я хочу быть с тобой. Искренние слова делают чудеса. Они приносят красоту в отношения, открывают сердце вашего партнера. Они чувствуют себя хорошо, когда слышат эту фразу, как бы доказывая самим себе, что они сделали правильный выбор. Даже если вы с ним уже достаточно долго, все равно говорите эту фразу. Говорите. Надо говорить. Скажите, что вам нравится быть с ним, что вы хотите с ним быть навсегда. Я точно знаю, как эксперт, что у вас будет долгосрочная перспектива быть вместе. Некоторые люди забывают это говорить. Я люблю тебя. Три волшебных слова. Сделайте это ежедневной привычкой, чтобы говорить вашему партнеру. Поверьте. Эти три волшебных, магические слова никогда не будут надоедать. Даже если говорить, что, говорить их через каждый час. «Покажите мне хотя бы одного человека, которому не нужна была бы любовь». Эти три слова делают их счастливыми показывают ему, что вы имеете к нему такие же чувства, которые были с самого начала вашего знакомства. Следующее, что можно сказать, «ты возбуждаешь меня». Потому что физическое влечение не является самым важным фактором любых отношений. Но это необходимо для отношений, чтобы отношения сами росли и становились очень-очень крепкими. Когда вы говорите, что партнер вас возбуждает, вселяйте в него уверенность. И они удивительным образом чувствуют себя хорошо целый день. Можно сказать по-другому. «Ты красивый такой» или «Ты красивая такая». Следующее, что можно сказать партнеру, ты пахнешь сексуально, твоя улыбка сводит меня с ума, все эти слова разрушают любые горы. Вот, можно сказать, я люблю, когда ты. Этим вы показываете, что, что бы они ни сделали для вас, вы очень цените, замечаете все то, что партнер делал для вас. Я люблю, когда ты, например, готовишь, я люблю, когда держишь инструменты в руках. Я за женщину не скажу, но мужчина будет обязательно счастлив. Можно также сказать партнеру, ты для меня целый мир. Если это он услышит, то наверняка будет знать, что он что-то для вас значит. Говоря эту фразу, сделайте у вас голос сильно грудным и прошепните ему это все на ухо. Ваш шепот дойдет до его сердца, а он в ответ сделает вашу жизнь удивительный. Говорите ему это каждый день. И поверьте, результат не заставит долго ждать. Ну и еще можно сказать, я уважаю тебя. Это надо говорить тогда, когда вы уважаете сначала себя, а потом его или ее. У вас с самого начала уважения к себе должно быть требованием, не потребностью. И сказать, что вы уважаете его как личность, даже если его достижения не были такие большие по масштабы, но это все равно достижение, поняли? И запомнили все это. Теперь фраза буду с которой надо говорить мужчине перед сном: спокойной ночи, любимый. Я верна тебе и только тебе. Поверьте, мужчина это очень, очень воспринимает серьезно.